Дамы и господа, Беленицкий, Институт Карма йоги, второй курс. Итак, три недели мы пропустили, начали новости оккультные, потом три недели пропустили, потому что я сместился на первый курс. Итак, на, на первом курсе мы начали цикл, который, который не читался раньше в чьих руках работает оккультизм, потому как этот курс новый был нужен, чтобы определить нам сферу работы на втором курсе. Почему? Каждая лекция из этого цикла, который был начитан на первом курсе, там должно быть 12 лекций, не считая лекции, которые ответы на вопросы, если, конечно, эти вопросы не попали точно в лекционный план, который, который составлялся заранее. Поэтому, может быть, 12 лекций, может быть, больше, с ответами на вопросы. Но, чем отличается первый курс института карма как мы с вами говорили ранее? Первый курс отличается тем, что... Первый курс – это теория, это общее понимание, куда мы идем, зачем и так далее. А, а второй курс – нужно добиваться от себя и от своего тела реальных результатов. То есть ваши оккультные навыки должны срабатывать внутри матрицы в обычной социальной реальности – и сначала мне казалось, ну война идет, людей убивают, там бомбы летят, как бы что я со своими чакрами и своим духовным развитием, какое духовное развитие. С другой стороны, я начинаю смотреть, а что же происходит вообще, вот почему какой-то народ вот в войне вдруг а другой народ в совершенно противоположном состоянии. И они считают, что... То есть Россия считает, что они правы. Не все, конечно, но тем не менее по... Один товарищ мне написал просто в комментариях к одному из видео копию доноса о том, что он жалуется на меня в фейсбуку, что я в группе по чакрам даю политический какой-то взгляд. Вообще, доносы на себя читать жутко интересно. Это даже увлекательно. Но для меня это вот такой сигнал возврата в какой-то 37-й год. И человек как бы это чувствует, потому что что-то же его подвергло, такую, ну, писать донос или кляузу. Facebook, конечно, на это не реагирует, потому что Facebook не зарегистрирован на территории России. Может быть, в ВКонтакте это бы прошло, или в Одноклассниках. Итак, но тем не менее, вы понимаете, при этом человек против высшим образованием, как бы, но интересно, очень интересно все. Относительно, относительно кармы, и относительно ситуации как только в вашей квартире начинается скандал это означает что вы засиделись вот в этом болоте которая вокруг вас вы думаете что жизнь бьет ключом но как только вокруг вас начинается скандал то есть негативные эмоции вас втягивают в этот скандал это означает что вам необходимо оторвать свою задницу и куда-то там продвинуться, условно говоря. То есть, вот на той жордочке, которую вы привыкли занимать, там становится некомфортно. И это все равно война или 37-й год. По-моему, 37-й год хуже, чем война. Неизвестно. Поэтому и нападающие и обороняющиеся они втянуты в одно и то же кармическое колесо сансары просто одни находятся на ободе колеса а другие находятся на рельсах по которым это колесо едет и это будет до тех пор пока ну, можно по Лермонтову мы долго молча отступали, да? А можно по Высоцкому от границы мы землю крутили назад, было дело сначала. Понимаете, история повторяется, и какая разница по Лермонтову или по Высоцкому? Одно и то же в действительности получается, но в итоге карма так устроена, что если вначале один народ на ободе колеса, а другой на рельсах, и это колесо идет по этим рельсам, то в какой-то момент э, тот народ, который был на рельсах, он попадает на обод колеса, и уже, а те, которые были на ободе, их сбрасывают с обода на рельсы, потому что обратный заход начинается. И вот в этом, в этом все колесо кармы, в этом все колесо сансары. Я понимаю, что когда вы находитесь в той или другой ситуации, это все смотрится совсем иначе, совершенно. Но о, с позиции второго курса вам все равно придется понимать, что и та и другая сторона пытаются перед народом поставить, что их дело правое. И они должны победить. Критерий очень простой. Как только на вашу землю кто-то наехал, это захватчик. Поэтому все, что вы делаете против захвата, ваше дело правое. Как только вы выгнали врага со своих границ, если вы хотите наступать до Берлина, то уже тут как бы по карме можно опять себе такое же заработать. Но с другой стороны, когда вы начинаете смотреть с разных сторон на одну и ту же ситуацию, на одну и ту же весну или на одно и то же лето, это все видится совершенно по-разному то удивительно, в США республиканская и демократическая партии объединились в вопросе по Украине, и, и та и другая партия поддерживают Украину и против захвата территорий. Но, опять-таки, дело все не в этом. А дело все в том, что когда у кого-то появляются проблемы, это означает, что проблемы раньше не решались, и карма начинает уплотняться. И если раньше мы говорили о счастье и творчестве, как только целый народ заставляют думать о выживании и существовании вместо счастья и творчества, это означает, что колесо истории откатывается назад чтобы покатиться вперед. Понимаете, затвор мы отщелкиваем, а потом он сам защелкивается. Другое дело, что мы живем так мало, что когда затвор медленно-медленно отводили, вся жизнь прошла. И многие уже не могут застать, как этот затвор пошел обратно. То же самое, когда волна поднимает бумажный кораблик, а потом он же должен опуститься, но пока все смотрели, как кораблик поднимается, вся жизнь прошла, человек умер. И новое поколение, оно не видело кораблик, как он поднимался, Оно видит, как кораблик опускается. И поэтому до тех пор, пока продолжительность жизни человека не дойдет, до какого-то количества циклов, чтобы человек видел один цикл, взлет, падение и взлет до середины прошел, да. Ну вот ось абсцисс, да, и вот идет у нас волна, у нас идет взлет, падение, дальше падение, опять взлет, то есть один цикл. И вот личность человека должна прожить какое-то количество исторических циклов, чтобы увидеть эту всю картину в какой-то такой полномасштабности. Чем отличается вообще работа летчика и вертолетчика, например, от работы морехода или картографа такого же. Летчик, он ту же самую карту видит сверху. И поэтому для летчика... Но то, что он видит сверху, и карта, это как раз вот просто совершенно идентичные понятия. А тот же самый пехотинец, который смотрит на карту сверху, но никогда не летал на самолете, ему достаточно тяжело как бы переварить вот это все и читать карту, для этого ему нужно учиться. Вот у нас есть исторические циклы. Когда мы должны увидеть это все не с позиции, как телевизор нам выдает. Потому что некоторые украинские каналы передергивают. Я же вижу, когда один там пишет на Украина 24, что вот Фридман в ресторане со своим сыном ловит Wi-Fi. Ребята, о чем вы говорите? Вы понимаете, что у Фридмана в телефоне столько всего такого, что ни одному Wi-Fi он не доверит свой телефон. У него есть какой-то провайдер, за который он платит отдельную вот эту вот VPN и еще там что-то, и security какой-то. И даже если он играет в какие-то игры на своем телефоне, он все равно не играет через Wi-Fi. И вот этот вот комментатор вроде с высшим образованием и достаточно умный человек, но... Я понимаю, что он версию выдвигает для тех, для кого она должна быть понятна. Но ну не будет, тем более олигарх, как бы там его санкциями не унизили, он все равно как бы доверяет своему интернет-провайдеру и не будет пользоваться Wi-Fi. Я ж не пользуюсь Wi-Fi, куда бы я ни летал, ни в Англии, ни в Испании, ни во Франции, ни в Германии, я нигде не пользуюсь Wi-Fi. Ну потому что тогда могут полететь э, огромное количество преимуществ, которые дает э, iPhone. И вы сэкономите 3 копейки, а потеряете гораздо больше в случае нечистоплотности провайдера какого-то с Wi-Fi. Поэтому. Но корреспондент, который новости читает, он не должен такие ляпы допускать. Но про Россию тотальное вранье я вообще молчу, когда они с пеной рта там про что-то бьются. Но дело тут совсем не в этом единственное за, за что я переживаю это за честных и порядочных людей которые и на демонстрации противовоенные выходили и которых по воронкам разгребали менты и били и получается что они еще и под теми же санкциями под которыми все остальные и, и им еще горько от того что они в такой стране живут а денег выехать как у ксении собчак у них нет но я понимаю, что многие против Собчак, но тоже нужно аж понимать, что она дочка, и ее отец был, когда был жив, достаточно прогрессивным для тех времен. Хотя он и вывел того, кто сейчас у власти в той же стране. Не будем произносить его имя. Итак, вот этот вот курс, в чьих руках работает оккультизм, он должен в ваших руках заработать. Начинать нужно с того, с определения, на какой вы ступени, по вот этим уровням инициации. Нужно понять, что у вас получается лучше всего. Если вы на самой первой инициации, то есть вы поймали четыре состояния шавасаны, смотрите другие состояния. Так как идут военные действия, у вас новые состояния возникают ежедневно. Некоторые... Сначала была пандемия, они сидели дома в заперти. Теперь два месяца войны они в подвале сидят. И что интересно и печально, люди уже начали к этому привыкать. Я понимаю эту часть. Но прежде всего духовно продвигает, когда вы ищете свою полезность для общества. Конечно... Есть несколько случаев, когда у вас мешок денег в колодце лежит, и вы потихонечку лазите, достаете, проживаете. Но нужно понять, что в следующей реинкарнации такого уже не будет. Даже если вы благополучно доживете до пенсии и благополучно помрете. И даже если немножечко из этого там останется кому-то. Итак. В ваших руках должна проснуться какая-то сила и должны проснуться какие-то возможности. Причем, когда эти возможности в вас просыпаются, и вы эти возможности отрабатываете в социальном плане, вам разрешается использовать те результаты для того, чтобы вы продвигались. Поэтому все ваши варианты трансформации социума вокруг вас, они все приветствуются. До того момента, пока вы не научились это делать достаточно хорошо. И если вы не начинаете кидаться кому-то помогать, то на вас никто не будет наезжать. Когда вы начинаете кому-то помогать, с одной стороны, ну вот как я лечу иголкой? Вы думаете, я поставил иголки, пошел к следующему? Я ставлю иголки, закрываю двери и начинаю на, на иголочке нагонять энергию. Но пациентов я на 99% укладываю на живот, чтобы они не смотрели, что я там руками делаю. Потому что зачем, зачем нужны эти слухи и зачем это все надо? У каждого, в каждой профессии есть свои тайны, как они работают, и мне от них нужно, чтобы они просто приходили, и приходили, рекомендовали, других приводили, и вот это вот я все делаю, делаю ежедневно, правильные фразы проговариваю, правильные энергии раздаю. Основа раджа-йоги – это ваш навык манипулировать состояниями, достигать состояний очищать их от примесей других, познавать состояния и манипулировать этими состояниями. Потому что практика раджа-йоги, это вы четко знаете, что такое состояние счастья, состояние любви. У вас есть, вы запомнили настройку на эти состояния. Как в автомобиле, знаете, если вы покупаете пустую машину без наворотов, да, не фаршированную, то у вас вы сиденье выставили, потом кто-то сел, вам опять нужно выставлять. А когда вы покупаете фаршированную машину, вы сели, выставили сиденье, как вам надо. Когда вы встаете, сиденье возвращается. А только вы садитесь, поворачиваете, оно опять выставляется, как вам надо и в некоторых случаях при правильном фарше автомобиля машина хранит 2-3 настройки на разных людей, кто могут драйвать одну и ту же машину. То есть, вот эти вот настройки, как настройка сидения в автомобиле, точно так же у вас должны быть настройки на состояние счастья и состояние любви. Состояние счастья по каждой чакре свое. И вот нужно четко отличать семь состояний счастья в зависимости от точки сборки, от положения точки сборки или чакральной концентрации. Абсолютно то же самое настройка на энергию любви. В каждой чакре своя настройка. Потому что любовь Анахаты это совсем не любовь Сватхистханы, понимаете? То есть энергия любви, когда она попадает Сватхистхану, на выходе получаются другие совсем пироги. И та же самая энергия любви, которая попадает на вишудху и читается на аудиторию, на выходе это совсем как бы другая энергия. И это нужно понимать. То есть, когда вы поняли, что такое счастье, и чем отличается энергия состояния счастья от состояния любви, но базовая чакра у любви здесь, а у, а у счастья тут. Но... Счастье может быть и на Анахате, и на Манипуре, и на Сватхискане, и на Муладкаре. На каждой чакре может быть свое счастье. Но вы же отличаете красное от оранжевого, оранжевое от желтого и дальше. Да, вы знаете, что есть хорошие люди, плохие, но когда у вас появился жизненный опыт, то вы в общении в каком-то коллективе тут же вы видите, с кем из людей, вот вы попали на свадьбу, да? Свадьба это обычное мероприятие, где собираются люди, которые увидят друг друга второй раз в жизни, а может даже первый. Потому как собираются такие дальние родственники, которые вот только на свадьбах и на похоронах встречаются. И вот вы смотрите, потому что есть семья, по крови, условно говоря, родственники. Род, клан, родовой клан, родственники. А есть семья по духу. И родственники это нечто постоянное. Любите вы их, не любите, терпеть вы их не можете. Но на одной и той же свадьбе и на одних и тех же поминках вы с ними. А духовная ваша семья это люди, которые близки вам по духу. Вот мы были на этом канале и на том близки по духу, пока не грянула эволюция, да. Тут началась война, и вдруг выяснилось, что оказывается, вот эти люди и эти, они разные, потому что они верят в разные вещи. То есть вера от пятого мира, она может разделять людей, на два противоположных лагеря, ну точно так же, как и все остальное, как деньги могут разделять и власть может разделять. Но никакая власть не вечна, никакая тирания не вечна. Менты даже, ну вот Россия сейчас на первом месте не по количеству металла на душу населения, а по количестве... Ментов на душу населения. То есть критерий тирании какой? Когда в стране демократия, то ментов на душу населения очень мало. А когда страна занимает первое место по количеству правоохранительных сотрудников на душу населения, это значит в стране уже тирания. А тирания наступает тогда, когда обычно есть три, три управления. То есть судебная власть, исполнительная власть и законодательная. А когда судебная и законодательная начинают облизывать исполнительную власть, то все, вот это триединство кончилось. Ну и кстати, если про это уже говорить, то... Когда-то было равноправие богов. В каждом пантеоне был такой политеизм. Ну, вот у греков Зевс он был как бы главный. Но, тем не менее, против Зевса там Гера шла его жена, еще там кто-то, еще там кто-то. То есть, он был первый среди равных. А потом пришли монотеистичные религии. Ну, начиналось еще с Яхвы. При этом в те же времена были дуалистические религии. Религия огня и холода, ахура Мазда и ангара Маю. Очень интересно. Вот так. Поэтому э, вот было единство на канале, а потом вдруг бабах, и стала разница вот в этом видении. Люди, которые идут по пути, они регулярно приходят на каких-то уровнях вот к такой разнице в видении. Потому что затрагиваются какие-то тайные струны их души, привязанности и вот как только эти привязанности включаются, они очень сильны. И что бы вам тут не рассказывали с экрана, все равно у вас есть привязанность сознания к каким-то постулатом или к какой-то вере. Вы верите во что-то, и вот эта вера, она сознанием управляет, то есть управляет. Когда родители разводятся, ребенок думает, что он и туда будет ходить, и туда будет ходить, но в итоге он делает свой выбор. Или он делает, то есть вот эти чакры у меня с этим родителем, а эти чакры у меня с этим родителем. Ну и каждый год ребенок у себя в голове делает такую реэволюэйшн, это ну как бы оценивает, да с кем ему комфортнее, и легче, и позитивнее, и что ближе по его энергии. Поэтому, любая проблемная ситуация, когда начинаются скандалы на вашей кухне, или война в вашем подъезде, все равно то же самое, это та же самая сансара, и та же самая карма. Карма может быть как наказание, может быть как проверка, потому что... Разлуку проверяет море. Понимаете, свобода, как Тимур Шаов поет, даденная сверху, куда-то вверх и утекла. И поэтому, когда кто-то стремится к свободе, он должен пройти через такие тяжелые роды. И свобода, она завоевывается в борьбе. Ну... Но... И мы знаем кучу негативных, как восстание Спартака было подавлено, то есть там французская буржуазная революция тоже закончилась плохо. И декабристов тоже завалили. Как бы. И вот победа революции, которая произошла в семнадцатом году, очень интересная. Почему? Ну потому что Германия участвовала деньгами очень сильно. Не только какие-то личности. Поэтому в любом противоборстве сил нужно понимать, кто за кого воюет. Это с одной стороны. А что такое оккультный новостной сайт, например? То есть это когда все новости, которые всем известны, вдруг объясняются с позиций сил, которые стоят за вот этими событиями. При этом, как бы, э, человек, когда он верит во что-то, то он приобретает вот свое вот такое интересное видение. Ну, а дальше получается как? Он в этом видении должен укрепиться. И что происходит, если ему судьба развиваться дальше? Как только человеку судьба развиваться дальше его обязательно вот в этой вере его веру начинают проверять ну каким образом вдруг его бабах и пересылают в другую страну а там он смотрит все совсем не так он начинает видеть по другому примеры из литературы Виктор Суворов которого КГБ СССР ненавидит потому что он сбежал от них я от дедушки ушел я от бабушки ушел то есть история Виктора Суворова – тот же самый колобок. Если вы читаете книжку «Аквариум», самая лучшая из его книг, где написано все от сердца, потому что он пережил, пережил это все. Вот у, у него одно мнение было раньше. И начинается личность Суворова, начинается вот в этой книжке «Аквариум», с момента, когда объявляется тревога, непонятно, она учебная или боевая, танк застрял в воротах части, и Суворов командует своему, своей неполной роте. Следуй за мной, развернули башню и проламываем кирпичную стену, которую за час или за два можно заделать, два бойца могут заделать, а если это боевая тревога, то танки, которые застряли на выезде из части, подвергаются бомбардировке. И за несколько бомб всю вот эту, то есть танковый полк ликвидируют. Один танк во много раз дороже вообще всей этой стенки каменной. И если боевая тревога, нужно ломать стенку. И это правильный взгляд профессионала военного, который закончил танковое училище. И тут что получается? Он-то считает, что он прав, Суворов, в этой... Читайте книгу «Аквариум». И тут оказывается полковник, который... Видно, что это уже учебная тревога, да? Вторая ситуация. Он видит зенитную батарею. А когда зенитная батарея, опять-таки... Это как их учили в танковом училище. Танкист видит зенитную батарею. Это означает, что все предыдущие вообще цели отменяются. Это как их учили в танковом училище. И нужно завалить зенитную батарею. И дальше что происходит? Что тот, кто управляет учениями, вот тот полковник, он останавливает танкистов, чтобы они не разрушали зенитную батарею. Он доказывает капитана Суворова э, за то, что он сломал стенку в части, и он его снимает с должности. И вот получается как бы третья ошибка, потому что а кто же роту поведет танковую, а каждый танк государство обошелся в очень большие деньги. И вот проявляется некомпетентность военного полковника. И его вызывает к себе подполковник Кравцов, который объясняет ему, что того уже давно выгнали, а он принимает дела, и в действительности он командует. Ну и вот, если вы читали книжку «Аквариум», и вот этот вот лейтенант тогда еще, извините, лейтенант Суворов, сколько он вот всего пережил за один день. Учебной тревоги при встрече с начальством. Сколько раз поменялось его мнение. И когда вы читаете книжку «Аквариум», там буквально каждая глава изменяет, трансформирует сознание капитана Суворова до тех пор, пока книжка не заканчивается. И вот последняя трансформация, когда он решает, что нужно убегать в Англию. И он объясняет, почему именно он убегает в Англию. То есть для человека, который закончил военное училище, который офицер, он принадлежит вообще к элите, то есть он стал номенклатурой Политбюро, и вот вдруг он решает убегать, оборвать свою Муладхару-чакру, разорвать связь с Родиной, потому что его уровень сознания... Поднялся до вишутхи. У военного уровень сознания должен быть на манипуре и иногда на аджна чакре. Когда суть военного в чем? Когда сил уже нет, когда энергия кончилась на манипуре, сознание переходит на аджну чакру и с позиции аджны чакры он совершает, пока там есть энергия. Как только нет энергии, он бабах и упал в обморок и отрубился. Так оно все работает. Но, что военный оборвал свою Муладхару, оборвал свои корни и сбежал в другую страну, это вообще небывалый случай. Это возможно только в одном. Первое, когда сердце открывается, и открытие сердечной чакры доходит до шестых ворот, а шестые ворота совесть, и он начинает вдруг понимать, что Родина не права, что случается далеко не у каждого. А дальше его уровень осознания поднимается еще выше, когда он начинает как бы со стороны это все наблюдать. И вот это очень интересная история из аквариума. Но что интересно, вся эта книжка «Аквариум» она точно подходит под этот новый курс «В чьих руках работает оккультизм». Можно было этот курс назвать «В чьих руках работают навыки осознанности или в чьих руках работает магия потому что это все одно и то же итак я собираюсь по этому курсу показывать на втором на уровне второго курса на этом канале мы собираемся с вами разговаривать о конкретных вещах, которые вам нужно научиться достигать и записать как бы свои навыки на уровне второго курса по вот этому оккультизму. И начинаем мы, мы будем начинать все то же самое, вот с самой первой инициации, с четырех состояний, Которые должны появиться у вас в Шавасане, потому что если вы понимаете раджа-йогу, то самадхи это тоже состояние, и это состояние высшего счастья, как оно и было написано в книжке Векананды. Но есть разные варианты, разные издания, то есть векананда раджа йога. И книжки с таким же названием «Раджа-йоги» есть и у других авторов тоже. Это было в, в те периоды, когда еще не было интернетовской регистрации в копирайте, библиотеки Конгресса, и бумажные книги присылали до электронных версий. И поэтому могло быть такое, что вот есть книги с одинаковым названием. Что интересно, что в кинематографии там все гораздо более четко, чем с книгами. Но просто в фильме задействовано больше людей, и создание фильма стоит дороже, поэтому нету повторяющихся названий. Но, опять-таки, раджа-йога начинается с состояния, то есть пратья это состояние отключения, от восприятия окружающей среды, внешней. И трансформация, перевод тумблером щелк. То есть вы переводите все ваше восприятие на осознание внутренней вашей среды, игнорируя сигналы извне. Вот это вот протяхара отключение сознания от органов чувств. Это пятое ступень йоги восьмиступенчатой по патанжале ну или первая ступень раджа йоги Пратьяхара. а самадхи это состояние счастья умноженное на там сто или тысячу раз но это те же самые эндорфины счастья и те же самые эндорфины любви поэтому вселенская любовь это тот же самый путь в самадхи другое дело что Начинается то все с одномоментного вот такого, то есть человек, вот как шавас Шавасане, вы получили результат на второй инициации, когда вы случайно попали в астрал за счет наращивания скорости, и вас выкинуло автоматически из астрала со всеми заполненными чакрами. А дальше вы вдруг начинаете наблюдать, что какие-то чакры, 5 минут прошло и опустила без тебя земля. То есть чакра стала пустой. Что это означает? Это означает вставка раз, один вариант. Второй вариант это блок чакральный, выше, ниже, сзади, спереди. И третье это кто-то подсосался. То есть я понимаю, что это слово в вульгарном варианте однозначный оттенок приобретает но к сожалению они не правы у этого слова могут быть и другие значения то есть есть люди которые одни люди вампирят с других людей потому что они сами не могут набирать энергии как одна тетка мне говорит "Ну темные они же плохие я ей говорю дорогая а ты знаешь вообще как карма работает. Если, например, ты в, этом, в этой реинкарнации антисемитка, и считаешь, что вот во всем евреи виноваты, да, то в следующей жизни вот догадайся с двух раз, кем, в какой же семье ты родишься. Ну вот в какой. С одного раза догадайся. Вся же суть кармы именно в том, что вы то сверху, то снизу. То победили, то проиграли. И вот именно, именно этим отличаются гражданские как бы, от военных. Военные воюют, воюют, но когда им сдались в плен, они соблюдают конвенцию, и они уже этих пленных не убивают там, и не расстреливают, а гражданские бы их порвали на части. Потому что гнев народный, пусть ярость благородная, вскипает как волна и это была мантра которая вот эту вот ярость и вскипала и подогревала и в этом суть всех военных творческих вот таких вот песен Итак что нужно всем понимать раз уже пришла беда творяй ворота, если вы работаете на кухне, чистите оружие, заправляете военные машины бензином, стоите с автоматом у какого-то склада, то есть вы пределе, замечательно. Но если вы бездельничаете, вы сидите, прячетесь в подвале, помогать вам не взяли, вас не взяли из-за возраста. Пытайтесь добиться хоть каких-то оккультных результатов, чтобы вы хоть что-то научились. Вам все равно в подвале сидеть. Так делайте что-нибудь в этом подвале. Удлиняйте задержку дыхания. Концентрируйтесь на какой-то чакре. Итак, у вас четыре состояния. Раджа-йога это тоже состояние. Нужно понимать, что пока вы не научитесь переходить с одного состояния в другое состояние, вы не можете прийти вообще никаким состоянием раджа йоги. Что такое открыть чакру, закрыть чакру? Когда вы настроились на состояние счастья, эта чакра открывается. Для, как только вы начинаете перенастраиваться на состояние любви, вы точку сборки отсюда опускаете на анахату, и вы анахату открываете. То же самое уборка дома, а потом открываются двери для гостей. И никак не наоборот. И поэтому, пока чакра не почищена, она не может открыться. Потому что не принимают гостей в грязном доме и неубранном помещении. И в этом смысл шаучи. Шауча чистота. Вот примерно так. Но на каждой ступени, которую я вам прорисовал, то есть вначале состояние, потом идет астрал, и у вас заполненность энергией. И поэтому, если нет сил, леглю в шавасану и вышли с энергией. Если вы на третьем уровне инициации, у вас должна быть связь с вашей родовой капсулой, и там три уровня есть. Если вы хотите левую ветку этой же третьей инициации, как правая ветка, левая ветка, то это ваши прошлые инкарнации. Но это же все, эти навыки, они могут работать и как оружие тоже. Вопрос в том, насколько ваши руки, ну не руки, я образно говорю, Ваш выход в астрал натренирован. Потому как вначале вас не могут выпустить на олимпийские соревнования по баскетболу. Вы должны этот мячик 10 тысяч раз в корзину бросить, чтобы научиться с любого места на площадке баскетбольной в кольцо в это попадать. Когда вы один в спортзале и вам ни одна зараза не мешает. Потому что на соревнованиях много будет мешать всех. Даже промежуточная стадия, когда никто вам не мешает, но весь зал смотрит. А есть знаковые люди. Вот вы всегда попадали в корзину, и тут мама ваша пришла, или папа. Как только вы папу увидели, а он всегда вас критиковал за ваш баскетбол. Вы во что бы то ни стало хотите попасть, вы промахиваете. Вот это вот семейная энергия, как она работает. Итак, я собираюсь, пока этот экран есть еще, вот этот же самый курс, в чьих руках работает оккультизм, на канале второго курса мы будем дотошно, подробно, до мельчайших деталей обсуждать конкретные, Практические навыки, которые должны проявиться у вас на каждом уровне вот этого курса 12, из 12 лекций, который на, на канале первого курса сейчас читается на этом же экране. Да? Потому что третий уровень инициации «Родовая капсула и реинкарнации» И когда вы реально можете выходить вы можете многие другие вещи делать в социуме чрезвычайно полезны у вас интуиция просыпается совершенно другого уровня потому что и выход на родовую капсулу и выход на реинкарнации это у вас связь сознания осознанности с одним из уровней подсознания. У нас 6 уровней сознания, и человека, татву, 13-ю татву человек характеризует эти шесть уровней сознания. А когда человек э, начинает получать успехи в Раджа-йоге, у него один за другим открываются 12 уровней подсознания. Ну, про все двенадцать. Конечно, это фантастика. Но если есть уровни, значит, кому-то же предначертано их открыть. И когда вы реально открываете, у вас появляются новые возможности. Вы понимаете разницу, как один давно мне говорит, что ты им все открываешь. Ты должен по крупиночке выдавать им всем, и пусть они копаются и бери с них деньги за каждую чайную ложку, что ты открываешь это все, а потом нечего будет читать. Ну вот поперек горла мне стал вот этот путь, я ему чуть не садану, тому другану. Просто неудобно, мама профессор, папа профессор. Вот. Ну так получилось. Но мне это очень не понравилось, вот такая вот позиция. Ну и вот этот товарищ, чем он сейчас занимается? Он сейчас притягивает э, все знания к тому, вот, вот кто он такой, он взял свою личность за идеал, и уровень своего развития за идеальный, и вот он дальше к этому своему уровню все всю йогу притягивает. Это удивительно слушать, что его ученики рассказывают, просто фантастика, то есть он из них из всех, так как он же идеальный, понимаете, и... Все развитие, которое у него есть, оно идеальное. Как только человек считает, что он идеальный, ему уже некуда развиваться. Он сам себе перекрывает путь наверх. Но дело ж не только в этом. Дело еще в том, что так как он идеальный, то все свои качества он расписал по квадратикам, полочкам, списочкам. И он все свои качества, как идеальные, выдает для других людей, которые там к нему ходят, сколько там к нему ходят. Вот. И они все, а они, они не видят, что он себя описывает вот в этом идеальном варианте. Понимаете, они стараются как бы... Ну, это очень интересно. У каждого ж своя судьба, и, и каждый по-своему понимает. И поэтому вот фактически, если смотреть, ну вот, два наставника, да, то же самое и две страны. но вот абсолютно то же самое две страны. Одна страна хочет в Европу, а другая страна блокирует, Граждан своей страны угрожает заблокировать YouTube, Facebook, чтобы свежие мысли не залетали, чтобы было только то, что предлагается в официальной версии. Вот получается, одна страна рвется в Европу, к европейским городам, к поездкам. Да, сначала... Ну карма тяжелая она, начинается с войны, а если будет вступление в Евросоюз, то многие же помнят, как тяжело было той же самой Венгрии пресловутой, и Болгарии, и Румынии, и как они обеднели, когда вступили в Евросоюз. Была же катастрофа там. Конечно, Германия и Англия, они в ажуре, потому что Англия, кстати, она сама по себе, и фунт стерлингов мертво стоит. Он, он более железобетонный, чем доллары, чем евро, хотя весь Евросоюз. Но, тем не менее, Болгарии и, и всем этим бывшему соцлагерю было жутко тяжело. Но, я надеюсь, Украина выплывет. Поэтому, вот сейчас, считайте, я понимаю... Трудно себя считать участником эксперимента. Но, ребята, я себя считаю участником эксперимента. Я это все вам рассказал в «Йога обратной спирали», как меня разыграли, и какой-то там ангел. Ты будешь выполнять мою миссию. А мне так понравилась миссия. Я говорю, слушай, если бы тебя не было, я бы выполнял бы с удовольствием бы эту миссию. Он говорит, ну а так это будет от меня миссия. Супер! Но вот сейчас у нас как бы вроде бы реинкарнация шаталась. Вся эта цивилизация сейчас немножечко устаканилась. Хотя угрозы о применении ядерного оружия, они все равно существуют. Но вот за эти считанные дни Запад, Евросоюз, Америка, Канада, Австралия, даже Новая Зеландия, вот они как бы уже поменяли свое видение по этому вопросу. И поэтому уже эти угрозы ядерным оружием, они перестали нервы щекотать. Уже как-то все знают, что делать. У всех уже инструкция есть на этот счет. То есть, условно говоря, из обсуждения, из стадии обсуждения, мы уже перешли... Ну вот попадает вирус в организм, да? И организму нужно 7 дней. Как мы делаем? Да, И мы это глотаем Это приходит в желудок Там энзимы Это все разлагают на что могут И в итоге за семь дней Организм изучает вирус Ученые гораздо дольше изучают Организм изучает за 7 дней А дальше начинается Производство антител И вы бы знали на каких бешеных скоростях Эти антитела Производятся Быстрее чем автомат Калашникова В несколько раз выстреливает Гораздо быстрее. Вот сейчас Европа, Америка, они все уже переварили эту тему. Они ее обсудили. Они знают, что делать в случае ядерной атаки. Они прописали инструкции. Все находятся в состоянии боевой готовности. Эта готовность все время повышается. Как только все в состоянии готовности есть, уже никто ничего не боится. Уже все готовы. Раз все готовы, все только ждут, потому что каравай, который в этом случае будет делиться, гораздо больше. Но э, правильность то в чем получается. С первого шага до начала этой войны Англия и США знали весь план. А это означает, что там буквально в каждой стенке и под каждым креслом находится свой человек. И как не защищается, не зачищается ФСБ, а, а сведения продолжают идти. И уже всех поваров поменяли, их горничных, а информация продолжает идти. Уже и генералов сменили, а информация продолжает идти. Уже крейсера тонут, а информация продолжает идти. Вы понимаете вообще уровень подготовки? Потому что, как говорит господин Швец, бывший разведчик, как и Суворов, что сдавать агентуру это последнее дело. А тут все настолько уверены в этой агентуре, может сам Путин завербован, но кто знает, что они, все планы известны, но буквально тут же становятся. Это значит, кто-то там, ну совсем такой же близкий и родной, самый-самый родной, кто буквально в той же постели и спит. И, и этот родной не один, там целая группа сидит. И вот эта удивительная часть, как вот эти вот силы работают одно в другом. Кстати, в книжках «Йога обратной спирали» там очень интересно, там настоятель школы ангелов, когда получилось, где он оказался, получилось, что он как раз очутился в кресле, когда серая тьма начала нападать на ангела тьмы. Там очень интересно получается. И в итоге настоятель школы ангелов оказался агентом из другой структуры. То есть сам настоятель. Завербовали президента. Охренеть. Ну, как, как и версия, что Ленин, который в мавзолее, кстати, которого нужно давно закопать и, и, и плитами придавить, вот, он как бы был германским шпионом, ну, правда это или нет, но деньги-то он получал от Германии на, на Великую Октябрьскую социалистическую революцию. Поэтому проходят какие-то периоды исторические, и как пел Высоцкий, если кто-нибудь немножечко помрет, на то она история, та самая, которая не столько, ни полстолько не соврет. Начинается эта песня, кому интересно, царь Николашка был когда-то на Руси. Вот. Ну, рифма на Руси и Васика России, это все в песне присутствует. Итак, все мнения меняются, как только человек меняет уровень своего развития. Как только вы вдруг наталкиваетесь на какое-то верование внутри вас, и все ваше существо приходит в состояние бунта, поздравляю, вы нашли в себе привязанность. Дальше вам нужно решить, вы остаетесь с привязанностью или со своим новым видением. Если вы остаетесь с привязанностью, замечательно, Попрощались с новым видением и живите с этой привязанностью, пока вам не надоест. Как только вам надоест, вы опять вернетесь в любой момент к новому видению, как только вы захотите. Вся суть и отличие от того же самого курса «В чьих руках работает оккультизм», а «В чьих руках не работает оккультизм», в том, что на втором курсе вам нужно приобретать конкретные навыки, и мы про эти навыки будем дальше разговаривать. Счастья вам!